самый короткий путь богатству. Я сразу вспомнила вопрос о том, имеет ли значение э, в твоей успешности рождение в семье. Самый короткий путь богатства – это родиться уже в заведомо богатой семье. То есть ты родился, и ты уже богатый. У тебя уже все случилось. Это самый короткий путь. Но большинству из нас он недоступен. А тем более тех, кто родился в Советском Союзе, где ценности богатства как такового не было. И даже семьи, которые были достаточно зажиточные после многократных раскулачиваний, преследований всего остального они уходят такой либо в скрывающийся режим своего собственного достатка либо в отсутствие этого достатка поэтому у большинства людей родившихся в советском союзе в советских семьях нет этого короткого пути быть богатым но вопрос вот в чем а зачем короткий путь нужен ну, то есть, почему вообще у нас появляется мысль о том, что нам нужен короткий путь богатства? «Я хочу быстрее стать богатым». И дальше что? «Ну, хорошо, вы станете сегодня к вечеру богатым». «Так, и что?» «Я везде съезжу». Хорошо, вы везде съездите. Ну, вас, правда, не везде теперь пустят, но, допустим, вы везде съездите, где вас пустят. Я себе все куплю. Хорошо, вы себе сегодня все купите. Прям все очень быстро случится сегодня. Вы все себе купите, вы все попробуете съесть, выпить, я не знаю, почувствовать. Вы везде съездите, вы построите себе дом, вы купите себе самую дорогую машину, вы, ну, там, что там еще, что-нибудь еще. И дальше что? Что? в этот момент произойдет, когда вы все поделаете. И в этот момент пропадет смысл жизни потому что смысл жизни находится не в том результате который мы достигаем смысл жизни находится в пути который мы проживаем двигаясь к этому результату и поэтому поиск самого короткого пути к богатству он конечно вдохновляет он мотивирует он запускает жизнь нашу нам хочется быстрее туда бежать скорее завтра все будем богаты это то что дает энергию и это идея которая может оставаться в пространстве но в глубине души очень важно понимать, что важен не результат в этой истории, найти самый короткий путь богатству, а важно движение по этому пути, важно эффективное, успешное движение по этому пути. И это совсем другая история. Поэтому я думаю, что по поводу какой самый короткий путь родиться в заведомо богатой семье. А все остальное путь длинный, путь прерывистый, путь тернистый. И дорога создается под ногами идущего.